Вышла я из игры в Законе, а оказалась тут. Всем привет, с вами как всегда Маша, и сегодня нам обновили ферму Стива. На экране сейчас вы можете наблюдать, как я прощалась с ее старой версией. Новая мне нравится совсем чуть-чуть. Это просто локация из приложения, и она была создана давно, а не в этом году, что очень расстраивает. Однако, я никуда не перееду и буду верна своим алдовским воспоминаниям. Я остаюсь жить здесь. А как поступили вы? Пишите об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!